31 марта стелли соревнования по армрестлингу в рамках спортакиада студентов и аспирантов КФУ. Несмотря на то, что армрестлинг не является олимпийским видом спорта, борьба на руках обладает большой популярностью не только среди юношей, но и среди представителей прекрасного пола. Но о том, как проходил турнир и кому удалось одержать победу в своей весовой категории, узнавала Ирина Королева. Соревнования по армрестлингу в рамках спартакиады среди студентов и аспирантов КФУ прошли 31 марта в спортивном комплексе «Москва». В каждой весовой категории было очень много участников, как юношей, так и девушек. Не меньше было и болельщиков. Слова поддержки и советы «как лучше сделать» звучали, не прекращаясь. Что касается позиций участников за арм столом, то их многообразие сразу бросалось в глаза. Некоторые позиции, ну, кто-то упирается в стол в противоположную сторону, кто-то закручивается ногой, кто-то просто может висеть на этом столе на самом деле. У каждого Своя техника, кому как удобно, так и борется. Многие поединки проходили легко и быстро, и было видно, что один из соперников обладает явным преимуществом. А вот некоторым приходилось очень даже попотеть. Все эмоции были на налицо, мышцы напряжены до предела, а победа в буквальном смысле переходила из рук в руки. Вырвать свою победу в весовой категории до 50 килограмм удалось Милюше Мусиной. Начала заниматься, когда училась в школе, увлекалась. Когда в КФУ поступила, начала уже тренироваться в сборной КФУ. В этом году выиграла чемпионат Татарстана, первый. В чемпионат привозки федерального округа. Вузы Татарстана выиграла и на Россию. Чемпионат России съездила, тоже успешно, вот первая десятка. Далеко не всегда поединки проходили гладко и победитель определялся после первого столкновения. Часто приходилось использовать специальный фиксирующий ремень, потому что случались срывы. У кого-то случайно, а кто-то в срыв уходил намеренно в силу своего удобства. Они фиксируют руку и получается мы не можем срываться. И в любом случае кто-то из нас выигрывает. Некоторые люди специально ходят в срыв, потому что некоторым людям удобнее бороться в таком случае. Ирина Королева, Марина Вахрушева, Неделя спорта Вот уже в третий раз в столице Татарстана состоялся этап мировой серии по прыжкам в воду. 75 спортсменов из 13 стран мира на протяжении трех дней боролись за победу в различных дисциплинах. История в проведении данного мероприятия Россия приняла у Китая, где недавно завершились первые и вторые этапы. Но обо всех подробностях смотри в репортаже нашего корреспондента Дениса Давыдова. Минувший уикенд Казань принимала третий этап мировой серии «Фина». Начиная с 2015 года в столицу Татарстана ежегодно съезжаются лучшие прыгуны в воду. В этот раз 75 спортсменов из 13 разных стран боролись за звание лучшего. Первыми победителями соревнований в синхронных прыжках 10-метровой вышки стали спортсменки из Китая – Жень Сянь и Сиядзы. Серебро взяли Меган Бенфеито и Келли Маккей из Канады. А россиянки Юлия Тимошинина и Валерия Белова порадовали местных болельщиков бронзовыми медалями. Среди мужчин в этой же дисциплине лучшими также оказались. Чинь Айсень и Ян Хао. Серебро у немцев Патрика Хаузинга и Саши Кляйна. Бронза у представителей Великобритании Томаса Дейли и Дэниеля гудфилоу В синхронных прыжках с трехметрового трамплина спортсмены и спортсменки из Китая снова не оставили шанса своим конкурентам. Зато бронзовые медали завоевали Илья Захаров и Евгений Кузнецов. А Кристина Линних и Надежда Бажина принесли серебро нашей сборной. Во второй день соревнований китайцы также взяли все золотые медали. Россиянин Илья Захаров стал третьим на трехметровом трамплине. Юлия Тимошинина и Виктор Минибаев стали вторыми в миксе на 10-метровой вышке. А в заключительный день соревнований россияне, к сожалению, остались без медалей. А китайцы снова заняли весь пьедестал. Стоит отметить, что многие спортсмены остались очень довольны бассейном Казани. А президент Фина доктор Хулио Маглеонов подчеркнул, что был рад вернуться в Татарстан. Денис Давыдов, Неделя спорта. 28 марта в городе Елабуге состоялось выездное заседание коллегии Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан на тему развития студенческого спорта в Республике Татарстан. В повестке дня обсуждались вопросы текущего состояния отрасли в Республике, а также предложения по ее улучшению. Подробности далее в сюжете. Студенческий спорт в Татарстане явление обсуждаемое постоянно. Перспективы развития на самое ближайшее время обсудили 28 марта в Елабуге на выездном заседании коллегии Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан. На повестке дня стояли вопросы текущего состояния студенческой спортивной жизни Республики, а также ряд мероприятий, необходимых для дальнейшей популяризации спорта среди молодежи. Помимо этого были затронуты вопросы об открытии спортивных клубов в образовательных учреждениях и необходимости регулярного освещения в средствах массовой информации студенческих соревнований. Традиционно первым с докладом выступил министр по делам молодежи и спорта Республики Владимир Леонов, подчеркнувший, что именно студенческий спорт является кузницей кадров профессиональных атлетов. Поддержана программа, и она лонгируется ежегодно, строится спортивных площадок по всей республике. Общее количество на сегодняшний день составляет целых 671 площадка в районах. И с этого года мы также трансформировали эту программу, мы начинаем строительство модульных лыжных Вас. Также он отметил, что несмотря на активное строительство спортивных объектов, к сожалению, имеются комплексы, требующие капитального ремонта, как на территории Казани, так и в городах республики. Отметил министр активное участие в популяризации студенческого спорта в высших учебных заведениях. По статистическим данным, приведенным Леоновым, в лидерах по данному показателю стоят Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма, а также Казанский федеральный университет и КНИТУКАИ имени Туполева. Также в рамках заседания коллеги со своими докладами выступили заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Лариса Сулима, директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию систем физкультурно-спортивного воспитания Казанского федерального университета Юлия Виноградова, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта КГСУ Владимир Калманович, директор спортивного клуба КНИТУКАИ имени Туполева Владислав Максим, Александр Фирсов, Александр Дегтярев, «Неделя спорта». Отправляемся вновь на просторы интернета узнаем, чем же на этот раз нас удивят знаменитые спортсмены. Обзор социальных сетей от Артура Мухина прямо сейчас. Всем привет! Меня зовут Артур это очередной выпуск рубрики «Обзор социальных сетей спортсменов». Что творится в НБА, почему Александр Овечкин начал забивать и что не так с бюстом Криштиану Роналду? Об этом и многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Поехали! Думаю, мало кто из вас сомневается в крутости Криштиану Роналду, а на родине футболисты его давно уже считают живой легендой. На прошлой неделе на острове Мадейра, откуда родом португальцы, в честь него переименовали местный аэропорт и установили бронзовый бюст с его изображением. Но что-то пошло не так. Автором шедевра стал бывший уборщик аэропорта, который, судя по всему, является тайным поклонником Лионеля Месси. По крайней мере, теперь футболиста смело можно называть великим и ужасным. Разумеется, интернет тут же начал пестрить шутками по этому поводу и, кажется, не было людей, которые бы не посмеялись над крышем. А как он радовался, когда летел на это торжественное мероприятие. Он ведь явно не подозревал, какой сюрприз ему приготовили дома. Sí. Российский хоккеист Александр Овечкин на этой неделе тоже развлекался как мог. Для начала Овис сделал свой первый хит трик в 2017 году и стал первой звездой игрового дня НХЛ. In And the Еще через пару дней россиян представил набор смайликов и модзи собственным изображением. Но венчало все это дело его эпичное появление в эфире клубного телеканала. Нет, но ну вы только взгляните на это по-детски счастливое лицо нашего хоккеиста. Люблю играть в хоккей, есть пиццу и быть в кадре. Саша, 31 годик. Похожий эпизод на неделе случился в футбольном Ивентусе, где есть свой весельчак Даниэль Алвес. Хочется пошутить, что на футбольном поле защитник также подбирается к нападающим соперникам и отбирает у них мячи. Но слишком жалко репортера, который такими темпами скоро посидеет окончательно. Это еще ладно. Больше всего над клубными журналистами издеваются в Челси. Вот им точно не позавидуешь. Угадайте, где на прошлой неделе опять развлекались больше других? Все правильно. Речь об НБА, где вновь данки забивали все, кому не лень. Маскот Бостон Селтик, с которым условно наконец позволили снять костюм, И, конечно, случайные болельщики с трибун, которые не только красиво забивают, но и эффектно празднуют. Oh! Yeah! Шахил Анил тоже в свое время забивал и даже ломал кольца своим весом, а теперь работает на американском телевидении и делает шоу там. Вот, например, его реакция на то, что Леброн Джеймс сместил его седьмого места по общей результативности в истории НБА. Один из лучших гонщиков нашего времени, Льюис Хэмилтон, объявил о завершении своей карьеры и уходе из Формулы-1. Но давайте я уточню. Сделал он это в своем инстаграме, да еще и 1 апреля, сразу сказав фанатам, что это шутка. Смешно же, разве нет? тот же день отличился и официальный твиттер сочинского автодрома, который в этом месяце примет этап гран-при гонки. Надеемся, Хэмилтон не забудет свой любимый инструмент и мы сможем устроить вечеринку на гран-при России. Пишут они и прикладывают фото гонщика в шапке играющего на гармошке. А -а -а, у них там Формуля 1 с юмором вообще беда, да? Зато вот по экстремальности гонки всегда занимали лидирующие позиции среди прочих видов спорта. Вот, например, на проходящем в Испании супербайке один из участников был так сильно настроен на победу, что под ним загорелся мотоцикл. Причем Хаби Форос вообще, кажется, был готов проехать так еще пару кругов, но здравый смысл все же возобладал. Ну и напоследок новость, которая непременно поднимет ваше настроение. Помните, какие чудеса вытворяла летом сборная Исландии? Так вот, 27 марта исполнилось ровно 9 месяцев победному матчу этих ребят против Англии на чемпионате Европы. И знаете что? В стране зафиксирован резкий демографический взрыв зашкаливающим числом рождаемости. Вот что значит футбол дарит людям любовь. Ну а вам предлагаем еще раз насладиться знаменитым исландским перформансом.